Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто! По традиции, Samsung выпустит новую версию единого пользовательского интерфейса. Именно так звучит на русском языке One UI, вместе со следующим крупным обновлением OS Android 13 для мобильных устройств. Он будет называться One UI 5.0. 0. В течение 2022 года Samsung продолжит обновлять существующие телефоны э, до версии 4.1, после чего компания представит уже новый единый интерфейс 4.1.1 вместе со своими складными смартфонами Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. После этого появится один пользовательский интерфейс 5.0. Хотя еще слишком рано быть уверенным в функциях данного единого интерфейса 5.0, эта будущая версия будет основана на Android 13. Последняя версия OS находится в режиме предварительного просмотра для избранных устройств, отличных от Samsung и может предложить крайний обзор некоторых из них. Android 13 вносит а, больше изменений в пользовательский интерфейс и перемещает некоторые элементы пользовательского интерфейса, такие как настройки и ярлыки питания, в меню быстрых настроек. Google также может расширить возможности персонализации материала для вас. Точно известно, что единый пользовательский интерфейс 5.0 взаимствует у Android 13, но прошивка Google уже Демонстрируют признаки заимствования из предыдущих версий One UI Например, в предварительных сборках Android 13 Появилась новая настройка яркости фонарика Такой сайт, как сам мобиль, сегодня Эксклюзивно подтвердил, что бета-программа Единого интерфейса 5.0 Будет запущена на третьей неделе июля Дорогие друзья, это уже практически рядышком совсем. Публичный релиз состоится в октябре Выпуск uh, One UI 5.0 зависит от Android 13. Другими словами, когда Samsung будет готов представить Android 13 массы, мы увидим с вами One UI 5.0. Вы были на канале Samsung Просто.